Видите? Вы это видите? Что это? И снова и котетушки и с вами Неллиал. Это игра свет, сознание. Давайте начнем главу пятую. Эй, я нажала. Вау, гляньте, гляньте, гляньте! Рассудок! Что это такое? Мне это реально напоминает зловещие мертвецы. Там тоже была часть... Вау, вау. А я сюда не могу нигде пройти, да? Короче, ой, записка. Там была часть... Э, ладно, у меня странное чувство. Как будто кто-то идет за мной. Я время от времени слышу детский голос. Но это та самая девочка, от которого мне не по себе. Лишние запятые. Боже, может, я потерял рассудок? За время пребывания здесь я уже не знаю. По пути к центральной рубке я наткнулся на странных тварей. Они не похожи на подобных людей, на которых мы испытывали вакцину. Они больше похожи на порождение ада. Как будто люди сами себе нанесли увечья. Повсюду разбросаны, отрезаны человеческие головы. Странно это. Сергеев. Снова Сергеев. Так, мы играем за Сергеевым или мы не за Сергеева играем, потому что, блин, девочку, кто вообще вытащил? Так, смотрите. Снова записка от Сергеева, видимо. Я все больше и больше сознаю, что девочку, которую я спас, идет за мной. Девочку идет, окей. Это кажется полным бредом. Но это так. Я больше не уверен, что видел ее. Она общалась с этими тварями. И они ее не трогали. Боже, что это происходит? Я не знаю. Видимо, эта девочка из того, что потеряла рассудок или... Блин, ну ты видела ее? Как она вообще выглядит? Ну, блин, я бы не сказала, что это обычная девочка. Надо взять себя в руки. Но я кое-что заметил. Эти существа теряют почти всю активность на холоде. И в такие моменты можно аккуратно пройти мимо них на небольшом расстоянии. Но если наткнуться на это в теплом месте, оно способно в миг уничтожить тебя. Если вы начинаете слышать детский звон, это плохой знак. Бегите до тех пор, пока он не пропадет. Сергеев. Отлично. Получается, получается, ребятки. Что если я слышу... Видите? Вы это видите? Что это? А я в холоде или я в тепле? А где я вообще... Видимо, я нахожусь в холоде. Давайте рассмотрим это. Что это вообще? Уааа, классно. Надеюсь, что оно меня сейчас не тронет. Оно меня не тронуло. Голова. А, вот это место, смотрите. Вот они, головы. Я не знаю уже, смогу ли я добраться до рубки. Я не могу выдерживать этот кошмар. Как будто кто-то залез в мой мозг и говорит мне разные плохие вещи. Мне с трудом получается держать себя в руках, но это видно по тому, как ты пишешь. Это странная песня. Тире телебом не выходит у меня из головы. Она прокручивается опять и опять. Окей. Надо собраться с мыслями и идти к системе активации дверей. Затем активировать в нужной последовательности компьютеры. Тогда я открою на втором этаже проход в рубку. Ай, моя голова! Еще его нужной последовательности. Охренеть теперь. А где мне эту последовательность найти? И Как мне ее узнать? И эти головы, это жопа. Куда мне идти? Японский бог. Оно синхронно так упало, охренеть. Девочка! <связывая> Оно меня ранит! Круто! Она меня два раза уже ранила, это плохой знак, кстати. Зато мы увидели девочку. Допустим, крем, монстр исчез, но меня уже ранили. И сейчас как, причем? Но зато, помните, там же говорили, если слышите музыку, бегите. А это что за место? А это ничего. Это хрень какая-то. Света, выруби, Эконом электричество. Опять? Почему, когда оно появляется, то начинает как рык какой-то этот, ну не как этот. Кстати, это место мы пом помните, мы тут уже были. Вай. Меня убили. Вы погибли. Охренеть. Когда появляется эта девочка, нужно оттуда убегать. Вот это что. Но погодите, а как это вообще происходит? То есть она появляется, и на ее месте появляется монстр. Выходит она сама, этот самый монстр. Ну, окей, идем далее. Вы все сегодня она все еще идет? А -а -а -а! Музыка, музыка, музыка. Я бегу, я бегу, я бегу от тебя. <звы> угу, я испугалась. Она все еще идет, кстати. Где я вообще? Ч это такое? Мы тут как-то были. Мы тут были. Может, здесь? А, вот это что! Правильно последовательности компьютера. А если неправильно, что будет? Времени почти нет. Скоро все начнется. Осталось меньше шести часов. Голова просто раскалывается от боли. Руки и ноги не имеют. Надо вспомнить, как активировать дверь. Ах, голова раскалывается. Так, первый пульт отвечает за подачу воздуха, второй. Кто это идет? Так, после активации пульта надо запустить главный компьютер. Опять. Кто здесь? Нет. Нет. А кто здесь? Никого здесь нету. А что делать? что это такое вообще? Почему оно не включилось то Правильной последовательности. Выходит, из-за того, что я это сделал неправильно, меня сейчас убьют, да? Да что мне сделать-то надо? Ага, смотрите-ка. Откуда они здесь? Ну, допустим, кря, тут холод. <связано> В смысле? Тут же холод был, по идее. Мне надо сюда. И сейчас я услышу песни телетелебу. Ну, не телетелебу, а непонятную хрень. Я увижу ее на лесенке. Вот она, видите? Вы все Бегаем вот сюда и смотрим. Его нету. Значит, это она говорила, да? Куда мне идти? Ясно, мне надо сюда. Что это такое? Вы все сегодня Где? Впереди, понятно. Музыка прекратилась. И это перестало идти. Что это? Свет что есть, что его нет. Вы все еще живы. Супер! Да блин, мне вот эта вот коробочка. <смешит>, Смешит постоянно, она же туда-сюда шевелится. Ну ладно. Охренеть! Может, эта девочка-ключ к разгадке, или я не знаю, почему ее не трогают? И почему на ее месте появляются эти монстры? Это же она говорит дьявольским голосом: вы все сегодня умрете. И монстры они эволюционировали охренеть. И кстати, сказали: Правильно, последовательности включите. Ага, ага. Я просто подошла на рандом, нажала. Там вообще один красный засветился, а в итоге я все равно смогла пройти. Ну что ж, допустим, Кря, и кажется, там была еще одна дверь, помните? Точнее, не помните, а вы же видели, что там, где голова торчала, вот эта последняя? Там был какой-то проход беленький. В общем, круто, котятки. Нам осталось пройти только одну главу, шестую, возврат. Ну что ж, котятки, я надеюсь, что вам понравилось данное видео. Если это так, то одарите мне своим продатым лайком под этим видео и мужицкой подпиской на мой канал и на канал ZorxPro. И всем пока, котятки!